Это уже 45 выпуск нашей безузержной веселье на даче, нашего вернее. А кто не смотрел прошлые выпуски, заходите по ссылочке в описании в плейлист с дачей и посмотрите другие выпуски. Да, а кому еще интересна наша жизнь, у нас есть канал "Жизнь Шинь называется, туда тоже заходите, подписывайтесь. Да, вот, а сегодня у нас будет очень много работы, очень много дел. мы не знаем какой. Да, очень интересное видео обязывает получиться, поэтому приступаем к работе. Ох, друзья, у меня тут в перерывах между работой было немного, немного свободного времени. В это время мы не стали терять впустую и решили с отцом немножечко поработать своими руками. Как вы уже догадались, по моему заднему фону. Это вот такая вот дверь. Мы ее сделали из обрезков в вагонке, которая у нас осталась от ремонта квартиры. Как мы делали ремонт, кстати, тоже на этом канале, где там внизу есть. Можете посмотреть, кому интересно. Короче, с батьком своими руками. Смотрите, как мы все это делали у него дома. Да, друзья, в перерывах между работой я бы хотел вам рассказать о новом нашем приобретении. Наше новое приобретение – это ручной трубогиб удачный в комплектации «Премиум». Как вы уже помните, компания «Градус House нам уже присылала один трубогиб, трубогиб «Гина». С помощью него мы сделали нашу прекрасную беседку, в которой сейчас с удовольствием проводим время в промежуточках между работой и с удовольствием там отдыхаем. У них вышла новая модель. Новая модель гораздо мощнее, круче и может выполнять гораздо больше действий, чем предыдущие. Как вы уже заметили, эта модель оснащена цепным приводом, а это значит, что усилия нужно прилагать в два раза меньше, так как здесь еще и два крутящихся вала. Также теперь этот трубогиб может гнуть не только профильную трубу максимум 40 на 40, а также 60 на 40. Представляете, теперь вы можете с его помощью делать любые теплицы, беседки, навесы, парники, Качели, кресла, гамаки, да что угодно, просто все, что вам придет в голову, вы можете собраться с кем-нибудь или в одиночестве у себя на даче сделать из того, что у вас есть. Либо же купить профильную трубу, сейчас, кстати, металл на покупку упал в цене, а на сдачу подрос, это вот э, небольшой вам спойлер на будущее. Так что можете закупать профильные трубы и воплощать в реальность все свои мечты, которые у вас были до этого. Данный трубогиб, как и предыдущая версия, оснащен очень удобной линейкой, благодаря которой вы можете делать несколько изделий одинакового э, изгиба. То есть вы, если делаете теплицу, вам нужно 5-6 дуг одинакового радиуса согнуть. С помощью этой линейки все удобно получается. Мы это уже проверили, делая нашу беседочку. Так что, кто не видел, кстати, по помощью подсказочки, можете посмотреть видео, где мы ее делали с помощью трубогиба DIN. Прижимной винт, как вы можете заметить, Изготовлен из максимально толстой, прочной такой вот железяки, скажем так простыми словами. Резьба трапециедальная, соответственно, просто нереально качественно, максимально надежно. Я уверен, что сюда можно засунуть любую трубу, любой там пруд, квадрат и так далее. И никаких проблем у нас с этим не будет. Также здесь есть топорная гайка с прижимным винтом и максимально удобная рукоятка, которая передвигается. Иногда этого очень не хватает. Правда, вот вроде такие мелочи, а здесь продумано максимально. Все просто вот до самых мелочей. Так как у нас максимально просто возможная версия данного трубогиба, а именно премиум, у нас в наборе идет следующее. Насадка на дрель для трубогиба. Соответственно, она подключается сюда, подключается к дрели, и вы с помощью дрели уже облегчаете свои усилия, работаете ей. Валы для профиля 60 идут в комплекте. Валы для профиля 20 на 30. Давайте по квадратам пройдем. Валы для профиля 40 на 50. То есть под каждую из ваших труб вы выбираете нужный вал и устанавливаете его сюда. Все делается максимально просто. Также в комплекте с в максимальной премиальной версией у нас идет валы для круглых труб. А это очень важно для нашей дачи, так как у нас очень много круглика, из которого мы будем много чего делать. Также здесь есть цепь. На 62 зуба, еще одна, одна, как вы можете заметить, есть, и еще одна у нас имеется. И, конечно же, рукоятка для работы очень удобная, прям под мой такой мужской хват. У меня ладонь небольшая, рукоятка прокручивается и также имеет возможность регулировки. То есть ну, вы можете ее переставлять, все это подтягивается и устанавливается вот сюда. Конечно. Конечно же, друзья, как же без комплекта документов, как и на любое изделие, очень качественно предоставляется Инструкция по пользованию, здесь вот все четко прописано Инструкция по замене валов, также все в картинках, все подробно написано, расписано есть купоны, вы можете оставить отзыв, получить денежку себе, такой, так скажем, кэшбэк, еще 1000 рублей, там скидочка у них на сайте на следующую покупочку. И, конечно же, талон на сервисный гарантийный ремонт, три года гарантия на данный трубокип распространяется, все заполнено, все имеется, с печатями и так далее. Вот такой гарантийный талон также идет в комплекте. Итак, друзья, мало того, что перейдя по ссылочкам в описании, вы и без того урвете трубоги по лучшей цене. Также вы можете, кто успел, воспользоваться нашим подарочным сертификатом на 1000 рублей. Кто успел, тот сел, как говорится. Дерзайте, все ссылочки будут внизу в описании к этому ролику, а также в закрепленном комментарии. Покупайте именно по нашим ссылочкам, нам будет приятно, а для вас будет действовать лучшая цена, уж поверьте мне. Друзья, буду с вами, конечно, честен, прислали все, комплект просто... Пушка, Ну вот а все зеленые перчаточки, которые были в трубогибе едином. Ну где перчаточки, где мои? Такая классная фишка была. Ой, надеюсь, скоро я скоро буду после работы на этом дружке переходить и не на картонку садиться, а уже на свой диван. С помощью данного трубогиба мы также обязательно будем что-нибудь делать своими руками на нашей даче. А чтобы не пропустить это, не забывайте подписаться на наш канал, также не забывайте переходить по ссылочкам в описании. Заказывайте, пока еще вы у ребят не поднялись цены. Также у них есть несколько акций на сайте, с ними вы можете также ознакомиться. Все ссылочки будут в описании, будут в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем работать, друзья. Так, друзья, всем привет. Как видите, у нас сегодня новая обстановочка. Мы на новой локации у родителей в огороде. А почему? Потому что мы сейчас будем делать с отцом дверь своими руками. Для этого мы заехали в Леруа, купили саморезы, чтобы крепить... Увидите, что. И саморезы, чтобы укрепить кое-что другое. вот И также для нашей дачи мы купили вот такой щит. Сейчас распакуем, покажем. Это электрический щиток, который мы будем уже монтировать в стену. Мы выбрали самый обычный, встраиваемый. И когда смонтируем, вы уже увидите готовый результат. Итак, друзья, за основу мы берем вот такую обыкновенную, самую простую дверь. Батя делал это. Вход у него тут, ну, типа, хозблок такой, там, дальше бани и так далее. С этой стороны она металлом у него обшита. Здесь она сделана вот так, в виде буквы Z. И просто доски набраны. В уличном туалете у него та же самая конструкция. Изнутри также два бруска и буква Z. Мы берем за основу этот э, вид двери, то есть сам каркас, но немного его э, видоизменяем. Мы будем делать два вертикальных бруска по бокам, два горизонтальных бруска сверху и снизу, также диагональку, чтобы дверь не провисала, и все это будем зашивать вагонкой. Сейчас мы готовим такой вот импровизированный верстак тут из батиной скамейки, и начинаем распускать вот этот брус, который у него был, он толщиной 40 140 мы сейчас будем из него пилить рейки на 30 то есть 30 30 30 30 и как раз там 3 пропила по 5 миллиметров на ширину диска закладываем как раз должно получиться 4 бруска у нас вот из этой одной доски Собрали щит, теперь прикручиваем его на саморезы, а саморезы будем прикрывать штапиком. И подбивать их все, да? Ну, сейчас я это сделаю. Версия. потом берем биту и маленькие саморезики загоняем здесь занимаюсь садом своим. здесь у меня газончик с туями тепличка моя Ксюша уже, наверное, показывала розы, кустарники обработала малину сейчас пустила в яблоки а, положила в яблоки, пустила, говорю, шланг поливаются яблочки сейчас покажу вблизи какие у меня яблочки у нас это Сашина Ксюшина, тоже. вот какая яблонька Красавчики в этом году. Та вообще усыпана. Здесь у меня водичка поливается. Я с мальчишками хожу, помогаю типа им. Друзья, какой конечный результат получился у нас. Дверь готова. Дверь была сделана из того, что есть. Вагонка у нас осталась от нашей квартиры, где мы делали ремонт. По всплывающим подсказочкам, по ссылочкам в описании вы можете посмотреть видео, где мы его делаем. Вот, лицевую сторону мы так зашили. Торец мы закрыли штапиком таким вот угловым, и прикрутили саму вагонку на саморезики, маленькие. И после покраски их будет незаметно. Останется повесить ручку и две петли. Так выглядит лицевая сторона. А обратная сторона пока что выглядит так. Почему? Да потому что обрезков от нашей вагонки уже не осталось. Сейчас мы будем монтировать дверь так, если когда-нибудь, где-нибудь у нас еще появится вагонка, а именно обрезки по 66 сантиметров, мы обязательно смонтируем их и на эту сторону. Друзья, отбой! Мы нашли еще вагонку в закромах. Запасливый человек. Да, так что сейчас еще и обратную сторону бабахнем. А если и то не хватит, тут еще всякие разные есть, разноцветные и обожженные. Приступаем дальше. Итак, ну вот и закончили мы вторую сторону демонстрирую что я не обманщик короче дверь с двух сторон теперь выглядит одинаково осталось приобрести ручку петли и самостоятельно сделать для нее коробку как мы это будем делать вы увидите это уже на даче. Тебя помогу. Давай. А для того, чтобы поставить нашу дверь, которая уже в нашем доме находится, вот в этот вот проем, это будет дверь в помывочную, да, друзья, у нас будет вот здесь помывочная, а вон там парная, вот, то есть это первый этаж, это у нас же дом-баня получается, правильно, поэтому дверь должна быть какая-то настоящая деревянная, сосновая, мы ее покроем обязательно лаком бесцветным, это чуть-чуть попозже будет, Потому что мы его сегодня забыли купить, честно говоря. Но чтобы нам дверь поставить в этот проем, нам что надо сделать? Правильно, нам надо поставить туда коробку для начала. Так как дверь самодельная и размеры немножко нестандарт. Но в принципе, любая коробка, она идет под любую нестандартную дверь. Нам надо делать коробку своими руками. Чтобы это сделать, можно пойти по двум путям. Первый путь – это купить готовую деревянную коробку. Но стоит она, блин, дороговато, скажу я вам, в масштабах нашей стройки, своими руками. Либо пойти по второму пути, по которому выбрали следовать мы. Это взять материал, который есть на даче, и сделать из него уже коробку самим. Смотрите, что у нас имеется. Здесь вот не только Ксюша работает. Но ну, а еще и коробка от старой двери со второго, по-моему... А, нет, от старой двери с этого же проема э, находится у нас. Э, то есть коробка такая добротная, нормальная, из бруска. У нас есть рубанок, мы можем ее обстрогать, подогнать по размеру прям как нам надо. Зарезаны даже петли. Кстати, если найти петли, можно их попробовать отреставрировать как думаете друзья можно петли отреставрировать или проще новую купить Ну не знаю посмотрим и короче мы будем пытаться вот эту коробку туда примастерить но если у нас ничего не получится мы просто купим новых досок и сделаем новую коробку но мы не хотим тратить деньги и хотим использовать то что есть у нас на даче вот а сейчас пока не так жарко ксения начинает тут приводить все в порядок я начинаю делать тоже что-нибудь вот и, короче, все в деле, все в работе, в работе, в работе. А еще сегодня мы одерем кирпичики, пленочку, вернее, из кирпичиков. Так что продолжайте смотреть, друзья. Как же тяжело раньше жилось без строительного степлера рубероид прибит на маленькие гвоздики капец я вообще бы офигел от такой работы сейчас щелк щелк щелк и все готово что ты тут хвастаешься, а ну-ка. Я говорю, арбузы вот такие вот уже. Обалдеть! Я вырвала все те, которые. Не разли. дали плоды? Да, оставила там те два. Весь свой металл там повытаскивал, потому что теперь я знаю, где они растут. Вот. Я сейчас схожу, покажу вам, друзья. А пойдемте видим. Я тем временем разобрал уже вот эту вот верную коробку старую, снял все петли, все полностью с нее снял. Запомните ее, такой страшный. Вы ее видите такой последний раз. Следующим этапом мы ее будем обрезать, строгать и подгонять уже под нашу дверь. Я посмотрел, она не гнилая, полностью целая, по размерам нам подходит. Короче, все супер-пупер. Бывший хозяин Николай, благодарим тебя очередной раз за такие подгоны. Практически все, что нужно для строительства дачи, уже есть на даче. Пойдемте рассматривать арбузики. Так... Васть, хозяйка. Я видео уже показываю. вау это вот они тут два брата акробата лежат, растут, да? <сؤال> Офигеть. Дальше ага. два вот таких вот. Кренделя. Так, у нас тут еще вырос Торн, Торн. Короче, кто как? Гадость. Ты видел, мне в глаз попало что-то? Нет. Я думал, ты машешься от него, что он гадкий. Не, у меня в глаз мушка какая-то залетела. Mm. Ну что, как? Mm. Вяжет. Собирать будем? Нет? Значит, не будем, друзья, собирать. Ну что, друзья, согласно инструкции, стена наша подсохла, прошло у нас даже больше, чем надо. Больше четырех дней. Да, да. больше четырех дней. В идеале написано 4 дня, но мы чуть-чуть больше протянули, там работа, Почти, туда две, недели. Сюда. Почти две недели. короче. Сто процентов мраморная крошка уже приклеилась, клей встал, прочности набрался. Приступаем к отдиранию пленочки и совсем скоро мы с вами вместе в прямом... Можно сказать, эфире, потому что вы же это вместе с нами видите. <с> Увидим, как выглядят наши стены. Аж говорю, это очень легко и просто. Ковырей, да отдирай. Отдирай и ковыряй. Что, друзья вот у нас появилась еще одна прекрасная красивейшая локация для заднего фона теперь это настоящие настоящие красивые стены в нашем доме представляете вот уже это совершилось стены да мы закончили уже две стены там вот чуть-чуть вверх я не стал додирать потому что Ксюха говорит будешь дальше клеить завозю короче чуть-чуть оставить вот здесь все готово я уже сходил отключил электричество и сейчас приступаю к монтажу нового щитка Электрического в наше отверстие, которое было до этого сделано. А Ксюшка его в порядке носит. Поэтому выставляю сейчас камеру на Санька, как он, как он будет делать щиток. Вдруг только меня оттого страха будет смешно. Придели, пожалуйста. Вот так будет вот быстрее и проще Этот щит у нас уйдет в хозблок Где будет запитывать свет, розетки и или насос Нет, да. именно хозблока а -а -а. Вот, то есть он, видите, он у нас открытый Поэтому он в хозблок сойдет Там же не осадков, ничего не будет А уличный у нас все отсюда будет запитываться Хорошо, пока откладываем И приступаем к монтажу нового нет, мы приступаем к трапе. Так, ребят пока я тут прибиралась саша тем временем сделал у нас полностью электрику я сбегала включила свет на щитке да а я собрал такой простенький щит у нас здесь водной вот автомат от него у нас запитана только розетка <смех> у нас здесь второй автомат от него запитан вот этот белый провод это уходит на беседку и белый вот это 10 амперный автомат это вот электричество здесь освещение вернее здесь в этой комнате то есть свет у нас здесь автоматиком включается выключается внизу шинку собрал на ноль и э, пока что я еще не обжал провод Обожму, пока это все работает. Так вот подключать ни в коем случае нельзя. Провода нужно обжимать. Специально есть такие обжимные наконечники. Не повторяйте. Внизу подписано, что это все в юмористических целях. Никак не призыв к действиям. В общем, тем временем я уже начала работу опять в огороде. Хотя время обед, прям самая жара. Начала здесь яблоки собирать. Вот в эту вот тачку Сейчас еще буду собирать вот эти вот все яблоки и отвозить их на мусорку. У нас на улице уже вообще невозможно находиться, потому что погода 37 беседки, 34 на улице. Очень жарко прям. Хоть и ветер вот здесь немного, но дышать нечем. А, ты мне включи розетку в беседке, то на телефоне 4% сейчас выключится. А Да, мы говорим, короче, про то, что вот эта вот штука, видите, 34,4 показывает на улице. И вот, а -а -а, а, вот этот вот, как ее датчик, у нас, да, то есть да, в тени да. находится. 34,4 это в тени. Сколько на улице? Но Ну ветер, да, да хороший поднялся. Потому что -то. мы вот или не было такого ветра сильного. А сейчас прям хорошо вот в тени стоять. Какой вид отсюда открываться будет, когда мы все вычистим? Да. Стоять ну -ка. на крылечке, А сейчас балзеть. какой вид? Сейчас провода висят <свят> <свят> и деревья вот за Ну ничего, это хорошо. Ничего. Беседки тут этой не будет, У -у -у. и будет такая трехметровый террас. Короче, все мы замештались. <свят> <свят> да. Ты <свят> работать. Баллон в мусорку, в отдельный контейнер и вот этот вот как на крышу клеилась раньше. Рубероид. Рубероид. Вот яблоки уже вторую тачку собирали. Санек мне помогал тачку возить, а я яблоки сбрал. Все, пойдешь. Фух. Дышать совсем уже нечего. руку ну, руку полицей надо там зазор еще давать, чтобы она все открывалась ну, значит обрежу, значит надо вырезать петли сейчас стой, надо сначала доверху поднять сделать ¿Qué es lo que está en la mesa? Снимем сверху, чтобы стоял. попробуем дверь навесить. А, сейчас... а, ну чтобы она не вывлезла, конечно, конечно. Да, надо, что ну что же. Сейчас, Давай. Ну, сенсиональный еще вниз надо. Оп, у меня на месте. Зависла, ниже надо. Надо нижнюю петлю, значит, выше, да? Нет, у меня дверь не закрывается. Она рассохнется. Верх он будет сострадать. Запенешь, и она умрет у тебя. Так а сейчас здесь сломают на этом месте. Ты сейчас выстрюгай ее, она сама выдвинется, подсоединяйся. Все, снимаем. Ничего не нравится. Что а -а -а. надо ставить. Я уже все убрал ее. Ну вот так? Ну вот так, там, по двери, вот. Вот по двери нормально. Стой, тогда здесь сейчас что-нибудь встуну с этой стороны и её запрёшь. Томас, ног кричать у меня. Заднюю выдавливать надо чуть-чуть. Дави-дави. Приговоры, где будут сами ложиться под день? От денег выделяешь? Так, Керн. Выдели так, кто давай сегодня не Это будет изнутри, да? Да. С той стороны. Красиво? По-моему, очень. Шикарно, не красиво, шикарно, я Будут ручки. Ой, ну ручки, как я мечтал, Саш, прям вот все угадал. Не с косок на это прямо уж. Шикарно. Быстро только сейчас держишь, правда, очень Внутреннюю, когда крутить будешь. Сначала дверь закроешь, потом ручку так в руку возьмешь. И откроешь дверь, чтобы она не врезалась. А тут ручку прикрутишь, она дверь не откроется. А не влез, ты рукой разкрывай, ты коробку. Все колосочки. Mm -hmm. ну, она крутится не сюда. Из-за чего ручки крутится вот так. Вот так. Ты подходишь, ты ей должен взять, а не вот так руку выберут. Вот так вот ручки крутится, из того, что ты притвор пальцы не собрал. Yeah, да, по-моему, крышка закрывается. Ты ее оставишь, то есть такой идешь, и ты притвор. Ну, так и неудобно, ее держать, я ее вот так выдал, у тебя естественно рука так находится. Да. Все, пошли. Все. ребята, okay. Радуйтесь даже. Красиво. Очень. Шикарно. Yeah, Все. Ну уехали. Ну вот и все, друзья, ролик подходит к концу, вернее, он уже почти закончился. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании, не забывайте подписываться на этот канал, на Жизнь Шентяевых. У нас Телеграм еще есть, там новости выкладываем. За сегодня успели достаточно много сделать. Стены, двери, окна сняли, пленки заклеили по периметру, вот, если вы видите, малярной лентой, чтобы завтра уже откосы делать. Тут, соответственно, тоже и щит уже все обрезали, подготовили осталось только все обклеить и уже сам красивую эту накладку установить дверь тоже у нас сохнет, завтра срежем лишнюю пену и заканчивать начнем стены поэтому в следующем видео вы уже наверняка увидите готовый результат по отделке этой комнаты загадывать конечно не будем да нет, наверное, не увидите, друзья. <смех> Что я слишком загнул. Короче, посмотрим, как пойдет. Ничего обещать не буду. Всем спасибо за просмотры. Лайк, дизлайк, комментарий, подписка, отписка без разницы. Всем спасибо, а всем пока.